Айда, папе-то помогать. Маши, привет. Привет, куда мы приехали с тобой? Нет. А что делать будем? Ловушки. Ули. Ловушки и ули, да? С тобой мы делали. Айда, показывай, какой будем брать. Какой тебе больше нравится. Вот такой. Вот такой здесь поставим, Да. Ну и хорошо. Сейчас папа на березку сюда поставит. Вика помогала папе красить, да? Уй, ну, а Теперь пчел будешь помогать ловить, да? А где пчелы? Улетают, прилетят потом в твой-то домик, точно, да? Да, вот какой еще один домик. Понятно. Смотри, папа-то куда же домик заделал Папа-то, смотри на дереве Доченька, не ходи сюда Иди сюда Вот, в общем Блин, забилось Один рогатый Второй рогатый. И он где-то их догоняет. Где же он? Вот третий рогаты. Делят территорию, наверное, бегают. В общем, три рогатых. Так, вот тут. Вика видела? Козликов-то видела, да? Что? Может, тоже, за руль тоже за руль сядешь? Ой, да, садись. М -м -м -м. Вот, Вика едет, М -м -м -м -м. да? М -м -м -м. Ну куда едем-то, еще раз расскажи. В лес. В лес? М -м -м -м. А за мясом или за пчелами? За пчелами. М -м -м -м. За пчелами. М -м -м. Мяса у нас нет, да, дома? Да. Да. не надо нам коусобыском, у нас нет мяса. В одном из зимних видео снимал ловушку, а находил. Вот такого она состоянии. Брошенное. Видимо, много-много лет назад. И тогда я еще говорю, что, наверное, этот пчеловод, который я оставил знал что тут пчелы воятся поставим сейчас свою сюда эту возьмем я так понимаю тут много лет уже никто не был в общем снял я ловушку вот так вот это она выглядит все перекоса этого Крыши не видать здесь рядом Достать хотел. Рамки погрызены кем-то Ломано Гвоздики вбиты чтобы, видимо, вот так вот лазило, терпелось. Еще часть какая-то запчасть, перья. В общем, вот так вот, вот такой литок и такой. Пусть тут стоит. Вот так вот. Два рогатых и третий тоже рогатый по три по три рогатых ходят, да, Виктория? Да, Там не видать. Там тоже три. Класс, папин. Нет, четыре. тоже рогатый. это тоже рогатый. Это тоже. это тоже. такой. Вот, вот, Вот этот белый Лог. Вот. Это папинь. Вот Так, еще папа. Вот это папа Побежали. Дальше, которые были, побежали. Что-то там левый с ума сходит, ногой дергают, наверное, бодаться будут. Места им мало. Делить сейчас будут. А что делить будут? Территорию. А? Территорию. Кто Нет. на этом поле жить будет. Втроем она плохо делится, да? Я Поэтому папа сюда, наверное, съездит. На вороне и на двоих она лучше будет делиться. Кто будет? Территория, да? Конечно. Пополам она лучше делится, чем на троих? Не, не на троих. Как ты думаешь? А -а -а, думаю, думаешь, на троих плохо делится, да? А на двоих хорошо, да? Да, Виктория? А -а -а -а. А -а -а -а Похочите у, у папы есть? Не трогай там папе не документы Не хотят на камеру бодаться Последнее, пятое ловушка Да, вот такое дерево Начинающий пчеловод у нас устал Дремлет. Да, Виктория? Вот почему пчеловодов-то немного. Тяжело, потому что до самой поздноты приходится ловушки расставлять, потом проверять, потом еще кого-нибудь поймать. Вообще тогда мороки много, придется самому тогда все делать, раз помощник у меня устал. Ну вот так вот, в общем, последняя. Пчеловод я начинающий, поэтому мне кажется, что они полетят уже через неделю. Хоть и 12 мая сегодня. Так, ну все, ловушку, ловушки последние поставили. Всего 5 штук. Сейчас такую херовину прицепим и будем следы заметать чтобы нас никто не нашел. Главное, вожди не разорвать. Вот так Солнце. вот все. Вот таким макаром и поедем. Всем пока. Солнце уже садится. Вот, в общем, что значит заметать следы.